приветствую жители планеты земля на своем канале с вами Брониган. сегодня я хотел бы вам рассказать про свое новое приобретение на алиэкспрессе всем приятного просмотра хотел бы начать с того что на своих стримах я собирал деньги на китайский конденсаторный микрофон bm 800 который приобрел нехилую популярность среди ютуберов и стоит всего лишь 1500 рублей в общем как-то раз я узнал что данный микрофон без обработки полная лажа и для стримов он не подойдет после чего меня резко переклинило я решил накопить на нормальный микрофон а блюете и так далее после долгих просмотров видео на ютубе чих я пересмотрел немало мой выбор пал на Samsung си 1 new pro таким микрофоном пользовались довольно популярные люди на ютубе ивангай фостерс и так далее у меня не было желания ждать по две-три недели я искал доставку всех трех предметов а именно кронштейна поп-фильтры микрофоны из россии я нашел таких продавцов на алиэкспрессе и начал смотреть отзывы большинство были положительные и я решился произвести заказ после того как я произвел заказ ко мне первыми отправились поп-фильтры кронштейн к сожалению отправки микрофона обрабатывали три дня но ничего страшного в этом нет, так как он пришел одним из первых в мой город в понедельник был отправлен мой микрофон компании сдэ после чего в течение двух дней он шел ко мне в город я очень ждал, когда мне придут посылки и проверял очень часто где находится мой товар и как долго он едет на склад сдэк в казани микрофон пришел 12 числа да и получил бы я его 13 числа если бы в тот день были чертовы курьеры что самое удивительное когда я возвращался домой 14 сентября то есть сегодня мне поступил звонок на мобильный телефон и там был. Было такое сообщение Здравствуйте, я курьер компании СДЭК, к вам посылка, в данный момент вы находитесь дома? Да, буду спустя пару минут Хорошо, тогда ожидайте, в течение 30 минут я прибуду, всего доброго Как только я пришел домой, я с радостью ждал курьера, и тут на мой телефон поступает звонок Здравствуйте, я курьер, в данный момент вы находитесь дома? А, да, здравствуйте, я уже дома, а у меня к вам один вопрос какой курьерской компании вы работаете? Я работаю в курьерской доставке Pony Express. Я буду в течение 30 минут. Всего доброго. Вы понимаете, насколько в тот момент я удивился? Два разных курьера в одно и то же время в течение 30 минут ко мне приедут и доставят мне сразу три посылки. По сути, поп-фильтры кронштейн должны были прийти ко мне 15 числа. Как только я услышал эту радостную новость, реально, я приготовил паспорт и ждал. Услышал одного курьера, первым пришел курьер компании SDEC. Он выключил мне микрофон, но распаковывать я его сразу не стал. Ждал второго курьера. Я ждал его, вышел на улицу, как их домофон у нас не работает, забрал у него две посылки, они были довольно легкие, я думал они будут тяжелые. Кстати, вот как они выглядят все вместе. Забрал, пошел домой и начал снимать распаковку, которую вы сейчас видите на своих экранах. Кстати, ни один из курьеров не попросил у меня паспорт. В данный момент вы можете наблюдать, как я распаковываю посылки в ускоренном режиме, дабы не затягивать время ролика. Сейчас я распаковываю кронштейн, который пришел в принципе в идеальном состоянии, без никаких либо потертостей и потертости краски. В данный момент я буду распаковывать поп-фильтр. Поп-фильтр пришел немного в мятой коробке, но на сам товар это никак не повлияло. Огромный респект курьерской доставке Pony Express, а также SDEC, которая доставила микрофон без каких-либо проблем. Внутри коробки с микрофоном находился сам микрофон, USB кабель, инструкция, а также три который идет в подарок, которая совсем неудобна и лучше докупить у шкара на алиэкспрессе, ссылка, дорогие друзья, будет в описании, она ни в коем случае не реферальная. Как вы видите, микрофон пришел в идеальном состоянии, без каких-либо потертостей и проблем. Перейдем к поп-фильтру, с ним также не было никаких проблем, как и с краном. Кстати, микрофон в конце сборки выглядел именно так. Как вы уже поняли, звук записывался именно на данный микрофон без какой-либо обработки. После подключения с USB был именно такой звук. Давайте перейдем к маленькому тесту. Вот такой звук будет, если говорить на расстоянии вытянутой руки. Если поставить микрофон от себя подальше где-то на 40 сантиметров, то звук будет именно такой. Вот такой звук у меня был на старом микрофоне. Качество вы можете сравнить. Всем спасибо за просмотр. И если вам хоть немного понравился видеоролик, поддержите меня лайком. Всем спасибо, всем пока.